В этом видео будет рассмотрена работа с разделом «Мое расписание» системы Модеус. После того, как вы введете логин и пароль при входе в систему, вы попадете в раздел «Мое расписание». Он отображает ваше личное индивидуальное расписание. Расписание по умолчанию представляет собой календарную сетку на текущую неделю. Каждое из учебных занятий представлено цветным блоком в одной из ячеек календаря. Чтобы посмотреть краткую информацию об учебном занятии, Наведите на него курсор мыши до появления окна подсказки. Чтобы посмотреть полную информацию об учебном занятии, нажмите на него один раз. Справа отобразится карточка этого занятия. В ней отображается информация о месте и времени проведения занятия, учебной команде, требованиях к подготовке к занятию и результатах, оценках и отметках о посещении. Чтобы посмотреть информацию об учебном модуле, нажмите на его краткое название в карточке «Занятия». Система перейдет в карточку учебного модуля, которая содержит полную информацию о нем, данные об учебных встречах и правилах выставления оценок. Используемые обозначения можно узнать, нажав на кнопку «Адреса корпусов» и «Легенда». Каждый из типов занятий имеет какой-то цвет. В «Легенде» это отмечено в блоке «Типы мероприятий». Также здесь можно посмотреть адреса корпусов, в которых проводятся занятия. Вид сетки календаря можно изменить с типа недели на тип «День» или «Месяц», нажав на переключатель справа вверху. В календаре предусмотрены фильтры. После нажатия на кнопку «Фильтры» отобразится панель фильтров. Она включает в себя фильтры по учебному модулю, МУП, учебной команде, аудитории или участнику команды. После выбора параметров в панели фильтров необходимо нажать кнопку «Применить». Чтобы распечатать расписание или выгрузить его в виде файла в универсальном формате календаря, нажмите на одну из иконок, которые выделены сейчас на экране. В случае возникновения вопросов или ошибок, вы всегда можете написать на адрес службы поддержки, который сейчас указан на экране.